Здравствуйте, меня зовут Флянку Игорь, я являюсь основателем VIP-клуба Электромобили. Не хочу немножко рассказать вам о цели самого проекта и зачем он создан. Ну, для начала я немного расскажу о себе. С 2002 года я занимался предпринимательством. У меня была небольшая своя фирма, которая занималась IT-услугами и продажей компьютеров, в свое время я занимался также подключением интернета еще от самого его начала и уже больше 30 лет я занимаюсь разными IT-технологиями и техническими разными изобретениями. Также у меня есть опыт продвижения технологий, которая только появляется на рынок. То есть в свое время я подключал интернет еще когда он был. Если вы помните, то помнит, то нет, была такая возможность подключения интернета Dialab. Сталась коробочка. Возле телефона подключалась к проводу и к компьютеру, и таким способом подключался интернет. Позже, конечно, появились там выделенные линии, потом окно мобильный интернет, спутниковый. То есть, через все это я тоже проходил. Но как бы продвигая такие услуги. И пользуясь интернетом, я ну, не задумывался, честно говоря, о том, что бизнес можно продвигать очень эффективно по интернету и тем более даже не имея никакого ни офиса, сидя дома за компьютером, работать и зарабатывать деньги. Но пришло время, когда жизнь повернулась так, что я над этим задумался, ну и соответственно имея опыт работы с техникой, с программами я начал изучать возможность соответственно три года я занимался этой деятельностью и соответственно имея опыт продвижения бизнеса, построения у меня получалось очень неплохо работать и по интернету и используя передовые технологии которые себя показывали очень хорошо у меня появилась идея создания своего проекта который будет ну, работать по интернету и он будет интересен как и для заработка ну и соответственно появилась идея создания проекта, связанного с электромобилями. Ну как бы изучив рынок, изучив спрос, изучив ситуацию на, на рынке, я очень хорошо понял то, что данный продукт он востребован. У людей есть интерес к данному продукту и лично я вижу для себя как бы заинтересованность в этом продукте мне нравится и вижу будущее есть, я считаю что это тот продукт который за ближайшие минимум пять лет он ну, отправит в историю автомобили с двигателями внутреннего сгорания так же как в свое время это было с пленочными фотоаппаратами кинокамерами с городским с городскими телефонами ну и другими технологиями о которых мы уже возможно позабывали поэтому для меня этот проект ну это направление очень интересное и приглашаю также в этот проект людей которые тоже хотели бы вместе со мной продвигать этот продукт и соответственно заработать на этом деньги важно также понимать что данный продукт он ну своего рода специфический потому что ну кто-то говорит, что для того чтобы его продвигать, то нужны там электрозарядочные станции и так дальше. Ну конечно на первый взгляд, но если разобраться то ситуация такая же, как с мобильным телефоном. То есть вы пришли домой вечером, телефон включили в розетку, через полчаса его выключили и пользуетесь. Так же самое как бы и в ситуации с электромобилями. То есть вы приезжаете домой, включили его на зарядку утром, проснулись и опять сели в автомобиле и ездите. Поэтому как бы наличие таких электрозаправок, оно нужно, но если вы едете в другой город и у вас аккумулятор на 150 200 километров рассчит но если использовать для езды по городу и близ лежащих каких-то населенных пунктов то в принципе достаточно обычной домашней резетки вот ну как бы поэтому проблем с продвижением как бы и использованием данного продукта ну я не вижу то есть, если разобраться э, в технической части то конечно э, есть нюансы но они не настолько допустим уходят далеко дальше чем нюансы ну скажем с вашей стиральной машинкой то есть там стоит электромотор аккумулятор колеса рама от обычного автомобиля есть, но источник энергии у вас не бензин, а электричество поэтому в сравнении с двигателями внутреннего сгорания при, например если считать 10 литров на 100 километров соответственно получается 200 гривен на 100 километров то есть аргумент 200 гривен против 10 плюс э, обслуживание э, в разы дешевле потому что в автомобиле с внутренним сгоранием очень много деталей которые используются в двигателе они должны э, проходить специальную обработку при определенных условиях создаваться то есть это дорого и соответственно даже ну, в нашей стране, например, нереально создавать высокого качества детали а, к примеру, детали, которые используются в электромобиле, они не требуют ну, таких как бы затрат и условий для создания то есть электромотор может создать любой электрик, грубо говоря, взять провод, намотать на катушку и ну раму как бы тоже проблем нету даже ну в обслуживание любой любая станция техобслуживания она справится с задачей не хуже чем задачей ремонта обычного автомобиля ну как бы в двух словах я попытался вам объяснить суть бизнеса и приглашаю вас наш проект. Будем стремиться к цели пересадить всех владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Спасибо за внимание. До свидания.